Из опыта с разными тележками также следует, что направления сил взаимодействия противоположны, а модули равны. Третий закон Ньютона. Тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и направленными в противоположные стороны.